Всем здорово! с вами Гитр 94 сегодня у нас не за засмейся челлендж будет у нас Try Not To Laugh Dunk Mem and Offensive Edition 6 это сейчас очень популярно вот у зарубежных ютуберов от Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Man". сложно себе никнейм выбрал Ладно, давайте поехали сейчас. Bad boy. Give me a number nine just like his. Uh, let me get a number six with extra dip. I'll have two number nine. Number nine large. A number six with extra dip. A number seven. Two forty-five. One with cheese. One with cheese. A large salt. A large salt. Let's eat. I can't stand. Unlike you. I ain't ever ate from a drag. What would you do? Там выкинуть ребенка, мой нафиг. Да. is eight and a half tons of heroin, opium, hashish and other narcotics. We're <laughs> <laughs> that to look at like this. You're again, you I'm going to rape you! God, <laughs> nah. The danger, of course, is just how unpredictable these drugs can be. Even while making this film, a boy in America has died, falling off a roof while on LSD не догнал. Первый поцелуй был таким. Когда не понимаешь шутку, на которую все ржут. Джимми нейтрон Это видимо в России было Окей, окей, окей Кукуш план. Да фига, так все попадают, блядь, я сорвался его. Типа Хентай смотрит. Его типа в этот момент застухали. У нас-то в России просмотр Хентай проравнивается с куда фили, а как у них, я не знаю. прощай детство я Пол Уокер, Все в нашем фильме выполнены в профессионалов, с и и будет вести, и останется жив, а он, по-моему, разбился, что ли, я не It's знаю. Call me that chocolates, aka young, sexy, motherfucker. Робот. Yeah. I I wrote a blog post a while ago about why I hate video games because this is what it does it appeals like the Да, это кто это вообще придумал? Я найду тебя и убью. Не делай этого, я не сынник. <проставил save> не догнал. Говорил следи за дорогой, но при этом сам попал в аварию. Толтачки. Не трошки. меня. О, чужой! Первый, по-моему, да. Висос! И плача так плавно перешел в ярость. <связывая> так, я забыл, надо же не смеяться. Хотя я все равно уже провалил. А, четвертый Индиана Джонс, по-моему. Да, я круссадничаю, хру четвертый по-моему, по Ну вообще, выложить в холодильнике, там, по-моему, научно доказано, что нереально, типа. Это должен быть какой-то такой большой слой свинца, там, чтобы радиация никакая не попала. Я забыл как это ну, называйте своего. мой робот, или как это? Ракета, получается по городу. -по дай. Опять типа с тем, кто посмотрит фильм, Ну это уже заезженная тема. Think you're fucking funny? Seriously. Think your little pranks are funny, huh? You think they're funny? Well, what do you guys think of my prank? Ring, ring. Hello. What's that? Let me get a. a bowl of pizza. <laughs> Thank you. Sir. I won't lie. This is definitely me when I'm deeply depressed. I can't find anything in my life that's worth living for. I'm fed up with the never ending cycle of waking up in the morning to do nothing, then cry myself to sleep at night. I don't know what to do, me mess are the only thing that keep me moving. I'm sorry everyone but I am going to end it. Типа chees. Chances можно иметь отношения с кузиной? Супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер, Free. Bro, look at my fucking cat, yo! What the? F you unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. Mike Wazowski. <laughs> Don't. That's mm -hmm. one of the first words we learn. Don't play up. Don't jump in that puddle. Don't go out in the cold. Don't go in out there. What don't go, gonna get wet. Gonna uh -huh. get wet. take you well, come on, He got his damn feet nah, shit, Don't wander too far. But remember the only reason we're told don't is because there's someone out there doing the exact <coughs> for 75 years we've told them. don't hold back. <laughs> Прощай детство. Майнкрафт, вы сдохли. <laughs> Отличное сравнение. Бэмби. Like. Well, like как же давно я это смотрел. <свя> Взял, сбил оленя. <фит> Это не очень смешно, потому что... По-моему, она не то записала. она не That was so nice. Jetty Petty can help get things done. Do it, you bitch! And Do it. Hey, cutie, can I give us a kiss? You fucking bitch! Damn. I'm gonna taking points away from you. You can, you know what? I will voluntarily give you my points. Alright. Биткоин. БИЧКОИН! Worth... Uh -huh. <laughs> Это неправильно услышал. А, и вс ⁇ Фитч ещ ⁇ закончился. Я провалил этот челлендж, честно. Ну, не знаю, если вам нравятся такие, могу еще, типа, челленджи про Dunk Mem and Offensive Edition. Но там, правда, будет в основном на английском языке, так что вы вряд ли будете понимать. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вступайте в группу ВКонтакте и до следующего видео.